Привет еще раз. Это второе видео из серии ⁇ Как настроить работу телеграмма бесперебойную ⁇ методом прохода не через Россию, а через другие страны, либо через так называемые туннели, VPN. И один из... Я, на мой взгляд, ну, есть много VPN разных приложений, VPN-сервисов. Вы можете потом, когда разберетесь уже с тем, что я сейчас предлагаю, да? Вы можете пробовать потом и другие. Но в частности, тот, который я присмотрел, и тот, который я смотрел по рейтингам, самый, как бы, ну, лучший, на мой взгляд, да, я вам его как бы и покажу. Сразу скажу, что его цена за год 119 рублей. Конечно же, скажете вы, что если новичок приходит, и мы предлагаем ему установить телеграмм чтобы он подключился к чатам и так далее. То есть речь, когда заходит о том, что нужно заплатить 119 рублей, это как бы ну, немножко недоверие вызывать, будет, да. Поэтому я думаю, как вариант, как мы, допустим, да, решили, что мы сначала будем можем ВКонтакт добавлять или в WhatsApp человека, новичка, самого, пока он, скажем так, ну, в режиме обучения, в режиме просаливания, да. А потом его получается просто-напросто, ну, 119 рублей, согласитесь, это вообще не деньги для того, чтобы работать в Телеграме с кучей разных удобных сетей сервисов, ботов и так далее. То есть, э, он согласится с этим в любом случае. А для начала его нужно будет, скажем так, подготовить. Но это как мы думали, да? Вот, Поэтому я вам рассказываю про VPN, а вы уже дальше сами думаете, как вам быть. Потому что, может быть, даже и прокси для вас сойдет. Но VPN, вы сейчас посмотрите, просто один раз его установил, а потом просто флажочек двигай и все. То есть, он вообще еще намного проще. Но дело в том, что VPN собираются запретить в России тоже. То есть VPN-туннели могут запретить. У них есть такая возможность. Прокси не могут запретить. Потому что, скажем так, как я вам сказал в первом видео, это дорожка не через Россию, а в обход России. Через, допустим, Германию или там через США. А здесь как бы идет... Туннель под Россией, да? И что Россия может сделать? Дорыться до этого туннеля, заблокировать его там, ну и все, и вы не пройдете там. Это я вам грубо рассказываю, да? Я думаю, что, что в туннете ну, так никто не рассказывает. Но я вот вынужден так рассказать, чтобы вам было понятно это всем. Сейчас я расскажу вам про VPN-приложение. Это приложение, которое нужно скачать. Заходим в Play Market. Или у вас, насколько я помню, на яблоковых устройствах тоже есть такое приложение. Оно будет работать тоже. Мы ищем. Just, Just, Just proxy VPN. У меня уже написано, вот видите. Он будет. У меня вот он выскочил первым. У вас, может быть, не знаю, каким он там будет. Вам нужен такой на щите синий, на синем щите ключ. Устанавливаем его. Он немного места тоже занимает. Открыть. Смотрите, у него 7, 7 дней идет, ну, бесплатно, да? То есть, как бы, триал период такой, для того, чтобы вы попользовали его. Здесь тоже так же примерно, только здесь немножко попроще. Почему? Видите, зеленые точки. Это как бы зелененький, без пробок, без пробок туннель, да? Если желтый, это уже, значит, туда много людей пошло, через этот туннель. И там уже скорость поменьше. Но это, грубо говоря, да? Потому что есть этому всему техническое объяснение. Но если я сейчас буду вам технически объяснять... Вы вообще не поймете. Смотрите. У него здесь получается будет апгрейд премиум. Он мне пишет, что я уже подписан. То есть я уже заплатил 119 рублей. вот То есть там данные карточки вводите. Не бойтесь вводить, потому что через Google эта оплата происходит. И эти 119 рублей, когда вы оплачиваете через Google аккаунт, получается, то... Там все безопасно, вы можете не переживать насчет этого. Я уверен, что многие из вас там запереживают, что нужно оплачивать и так далее. Но это вам, я скажем так, второй вариант предлагаю, поэтому вы можете от него и отказаться, от этого варианта покупки приложения. Можете другое исказить приложение, которое бесплатное, но там наверняка будет реклама. Поэтому, а он уже, оказывается, я его установил, он уже увидел, что я его покупал, и как бы он мне предложил уже им пользоваться. Смотрите, я ставлю Нью-Йорк. Приложение пытается подключиться к сети VPN, чтобы отслеживать трафик. Этот запрос будет принимать, когда подключим VPN-актину. В верхней части экрана появляется значок ключика. Окей. У меня появился вверху ключик, видите? То есть я сейчас работаю через Нью-Йорк. Как это проверить? Смотрите, захожу в браузер, пишу здесь, ну, к примеру, Яндекс. Смотрите, вверху, видите, написано «Клифтон». И э, информация, если бы в городе Клифтон зашли сейчас на сайт Яндекса, то они бы увидели вот такую бы э, информацию по, э, в новостях. То есть, мы сейчас в городе Клифтон, э, ну, ну, через Америку, получается, мы проходим. Понятно, да? То есть, если вам здесь Нью-Йорк желтеньким будет подсвечиваться, ну, заходите через Лондон, делов-то, смотрите. Заходим обратно в Chrome или какой-то у вас другой браузер. Вот смотрите, сейчас просто я его обновлю, страничку эту. Вот, пожалуйста, Лондон, видите теперь. То есть сейчас весь телефон у меня работает через Лондон. То есть куда бы я ни зашел, какое бы приложение я ни открыл, он у меня работает через Лондон. То есть сейчас и телеграм мой работает через Лондон. Все, проблем никакой нет. То есть это приложение чем удобно? Смотрите, нажал, передвинул и все. Не надо ничего там искать, какие-то прокси-сервера. Если, допустим, бывает, знаете как, некоторое время, когда вот он поработает, вот эти все кружочки, желтеньким, а то и вообще красным. Вот так нажимаем «Обновить». И они обновляются сами на новый список вот этих вот VPN-туннелей. Понимаете? Вы выбираете любой зеленый, ставите через него работаете. Чувствуете, что медленно начинает работать. Заходите, этот выключаете, этот вот «Франкфурт», видите, смотрите. Давайте проверим, Франкфурт мы сейчас, где мы находимся сейчас? Во Франкфурт на Майне, смотрите, мы сейчас находимся. Видите, мы быстро умеем переходить из города в город. Но я думаю, вам понятно теперь, да, что такое VPN-туннель. То есть, мы, получается, грубо говоря, если так вот объяснять, прокси, это мы ходили вокруг России, а туннель, это мы ходим где-нибудь вверху или под... Под низом, да? Я думаю, вам ä, понятно теперь, что такое VPN-туннели и что такое прокси-сервера. Выбирайте любой способ, но просто вот этот нужно, получается, сразу материально подготовиться.